Запись пошла. Это было прикольно и ты было трудно. Удачи тебе, Глад. Спасибо, Максим. Отойди, ну блин, мы же снимаем, ну мужик. Но сейчас будешь сотреть, мы уже будем рубиться, да, по жесткому и ты будешь смотреть Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Владислав Всем привет, меня зовут Кирилл И сегодня у нас с Кириллом будет заруба по очень странным элементам Короче, я вот делал вопрос в Ютубе, что вы хотите больше, 120 секунд или же заруба по элементам Примерная статистика была 50 на 50, поэтому мы решили совместить эти две дисциплины И у нас будет заруба 60 секунд по элементам Поэтому давайте определимся, с какими элементами мы будем работать и начнем Лично я выбираю выход на две и отжимания на брусьях А что выбираешь ты? Я выбираю выход с подсорняка и солнышко. Да, мы будем на максимум делать эти элементы И потом по итогу, кто сделает больше, тому плюс один очок И в конце, у кого больше будет очков, тот и победил Ну что, удачи тебе И тебе alive, yeah, brands, a... Ну что, первый элемент это выход на две. Сейчас я буду делать на максимум 60 секунд будет заведено и мы начинаем блин бомбить That body, baby, like ну что, я сделал 8 раз за минуту То есть я за подход сделал 8 раз, потом не мог сделать ни одного раза Сейчас будет делать Кирилл, желаю ему тоже удачи Но Максим немножко затупил И видео было только с той камеры, поэтому не серчайте на меня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 Really she... Короче, Кирилл сделал 7 раз. Честно говоря, я уже пересрал, когда он делал восьмой. Но блин, короче, у меня один, у Кирилла ноль. Сейчас мы переходим на его дисциплину. Это выход из потурика.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 trapped in a nightmare in my mind everything that I might fear and I'll fight to my mind clear everything's picking sides and I'm right here I'm running from things that I've done in my past hoping to become someone that last get out of my way I'm on the attack got something to say and I'm not holding back a little my way I'll say it to your face I'd say it to myself I'll put you your place in this world is my I kill without a trace give a fuck what you say cause my way make a fuck the pain not enough I'm insane leave a on this world on your brain won't never be the same the the gotta talk to yourself away all the pain и сделай так же I'm sick of never feeling quite right I'm gonna make a change this time you better do the same and climb. are you just a regret are you always upset do you need to reset figure out what's up next trust me take a deep breath everything you'll ну что, пацаны, у меня 11 раз, у тебя 8 По итогу счет 2-0 Сейчас мы будем делать брусья Тоже 60 секунд на максимум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 Сделал 30 раз для меня это реально мало, потому что когда-то я за подход делал 30 раз. Поэтому сейчас буду волноваться и смотреть, как это будет делать, Кирилл, Потому что мне кажется, что он сделает больше меня, блин. Дико, трудно, мне мышцы трусились. Сколько ты сделал? 22 раза. Жестко, жестко. В общем-то, сейчас последний элемент. Это солнышко. Здесь я, конечно, вообще просто лох. Мой рекорд это 10 раз. Но я думаю, что сейчас я буду хоть и плевать, хоть и буду как-то меня растопыривать. Кровь из носа, но буду делать больше 10. Поэтому, Кириллу, желаю удачи. Ну, а Максим, что ты мне скажешь? Удачи тебе, блад. <laughs> Спасибо, Максим. Yeah.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 10 раз, и буду больше делать Боже, на это можно смотреть вечно Ну что, пацаны, я сделал 11 раз Кирилл сделал 8 И поэтому по итогу 4 Ноль Запись пошла Починаемо Ну что, дорогие друзья Провели мы зарубу с Кириллом Тебе понравилась эта заруба? Да Это было жестко, необычно Потому что мы снимали совсем необычную зарубу Я такого раньше никогда не видел Что была заруба по элементам Надеюсь, вам понравился этот видеоролик э, По итогу заруба у меня 4 очка У Кирилла 0. И поэтому я во своей четвертой зарубе Одержал победу Спасибо тебе огромное за сражение И тебе спасибо Это было прикольно И, и было трудно Да, это было очень трудно Хорошая тренировочка В общем-то Ставьте лайки, подписывайтесь на канал подписывайтесь на мой инстаграм Также можете подписаться на его инстаграм И на инстаграм моего оператора, который стоит за камерой Всем спасибо за просмотр, пока Пока